Почнем с самого чемпионата, да? насколько он вышел таким, який. Который... Все чекали, так? Чи правда вин твои особистые сподевания, как развивается этот чемпионат? Перед чемпионатом были споры. Там, хорошо ли то, что сегодня в чемпионате Украины будут играть украинцы, будет минимум легионеров. Очень много мнений было о том, что это… Это тема. Да, очень много мнений было о том, что хорошо. Мы даже на сайте запустили опросник, который там, до сих пор висит. Там, около... около 70% считают, что это очень хорошо для украинского баскетбола. Тем не менее на практике оказалось, что немножко это все не так, то есть зрелищность действительно упала и украинский баскетбол окончательно закрепился в статусе маргинального такого вида спорта, за которым следят те люди, за которые за ним следили очень много лет на протяжении, ну, на протяжении последних лет. По окремых тенденциях, например, те, у нас ну, фактически безоперечное лидерство химика, Так, ну, команда «Будювельник», два раза и два раза програли. У катри поразка химики дебес поразу. Это чуть как такого по Да, это вполне ожидаемо было о том, что Будивельники химик будут бороться за чемпионство. После того, как отпал БК «Донецк», который также имел финансовые возможности в лиге, было понятно, что и химик будут бороться за титул. Немножко неожиданно получается, что химик на сегодняшний день выглядит действительно сильнее, чем «Будивельник». Ожидалось чуть более равное противостояние. Но, с другой стороны, Пока что определить, кто будет чемпионом, на сегодняшний день невозможно. Ну, власне есть, так, там, там потому еще плей-офф, в любом упадке. что касается, да, что касается то неизвестно, укрепится команда легионерами или нет. Да, и у того же будильника, который есть сейчас, у него все равно есть еще куда идти, куда развиваться. Химик, как бы так, ну, зараз тренуешь иноземный тренер, походу у нас уже два иноземных тренера отпали. Якби да, как бы починали которая за неземтями, там бы з Киев с Прокичем, uh -huh. Головановский с Мукулайевым, как бы. ну ты, один из твоих прогнозов уже вы що что Миколайеву стає гірше хуже по ходу чемпионата, uh -huh. про это мы с тобой говорили там пару месяцев тому. Вот. С гравцами, ты скажешь, 70% кажут, что он на користь, бы, что больше играют украинцы, люди, принаймні, так вважают, хотя эта думка, ну, например, тобой не разделяется, с тренерами, да? бы, от, наявность mm -hmm. кордонных тренеров, она нужна, нам не нужна, нужна. Но нужно понимать, что опять-таки все упирается в финансы, и не каждый из ограниченных тренеров захочет ехать в команду, которая укомплектована полностью из украинских игроков. Да, и тем более, а если такие тренеры есть иностранные, то ну, их качество опять-таки понятно, да, этих тренеров, да, тогда уже какой смысл приглашать иностранцев, если у нас есть свои украинские аналоги таких иностранных тренеров? То есть, конечно, идеальный вариант это когда ну, идеальный утопический вариант, да, который много лет рисовали, о том, что есть украинская команда, у которой есть опытный тренер. Вот пример Днепр, наверное, да, если можно взять, когда есть вальдемара Марас Хомичус, сделавший себе неплохую тренерскую карьеру еще до Днепра. И команда полностью составлена из молодых украинских игроков. Ну, Днепр постепенно прогрессирует, хотя, конечно, не теми темпами, которыми хотелось бы, чтобы он прогрессировал. Ну, у нас есть вот два иностранных тренера. В принципе, это отражает уровень, статус нынешнего чемпионата. В принципе, кстати говоря, это не, не так уж и плохо. Мы можем вспомнить еще один интересный прецедент. Это повернение тренера, якого то звольняли. Макс Фомичов начинал с львовской политехники, с дискрипом они начали, зірок з неба не хапали, Выиграл один матч, програли наступний и тренера не стало. Команда жила, ну, де-факто без тренера взагалі. Так? Ну, как бы, генеральный менеджер, условившись загальновживанной терминологию, керував командой. Зараз отбывается ось ну, это вот, на твою думку, в чем суть этих процессов? Это бестолковое управление командой политехника, называется, mm -hmm. можно сказать. Да? То есть, когда команда бросается э, из одной крайности в другую, но ну, это не говорит о ней хорошо. У господина Лазорко есть какие-то амбиции, это понятно. Да? Команда выиграла лишь один раз из э, десяти, и э, голова Фомичева полетела, поставили по Погостинского Кирилла. Он провел еще там, 7 или 8 матчей, я сейчас не вспомню точно. Оказалось, не не ни кого, а оказалось, что уровень команды, вот он такой, какой он есть, да. И, то есть она, она не может прыгнуть выше, чем выше своей головы. И то, что было очевидно, в общем-то всем, оно стало очевидно и похоже, да, мы предполагаем. Оно стало очевидно и господину Лазорко. Да, в связи с этим получилось возвращение Фомичева. <гану> что, корыск... что, что хорошего из этого получится? Ну, э, мне просто забавный момент вспомнился, когда после матча, после победы на Дне Паразотом во Львове Фомичев сказал, что я обещаю, что, это, что у Львова будут еще победы, да, ну, когда его там через неделю его э, отставили, Но сейчас получается, что нужно выполнять как бы обещание. Хотя, откровенно говоря, ну, шансов у Львова будет не так уж и много, да. Вот, Бодай за что... одну ну, возможно, это будут матч, матчи с Николаевым, да, они станут ключевыми для политехники. Голочина, можно за ЧПД, если зависим, как ты да? Ни в коем случае, ни в коем случае, ну, у них нет шансов, просто. И ведь. Им для того, чтобы зацепиться за восьмерку, им нужно побеждать э, у команд, которые находятся в этой восьмерке, причем побеждать, э, ну, у меня сейчас нет перед глазами та турнирной таблицы, но им нужно побеждать 4-5 раз. Ну, насколько эта задача выполнима для команды, которая за предыдущие два круга выиграла лишь раз, и то благодаря невероятному сечению обстоятельств. На носе еще один турнир намечается, так, финал восьмой Кубка Украины. И сейчас как бы выникает там много вопросов по формату. Как ты гадаешь, насколько доречный такой формат, там, типа топ-7 суперлиги, плюс наикращая команда вышки. Как бы... ну, формат, формат может быть любой на самом деле, но тот, который выбран, он немножечко абсурдный. Потому что дело не в семерке суперлиги даже, да, а дело в том, как эти команды определяются. То есть это, это не лучшая команда высшей лиги получается. Да, это получается команда, которая просто подала заявку от высшей лиги, да, киевский авангард. Авангард сейчас не входит ни, ни по каким параметрам, он сейчас не является лидером высшей лиги. Потому что если брать процент, процент то он то уступает золотому веку, кировоградскому. Если брать количество очков, то он уступает химику 2. Поэтому, что касается высшей лиги, все очень спорно. Было бы логичнее, да, если бы закончился бы уже второй круг и после этого ориентироваться от подных заявок. Ну, я был на матче «Авангарда», «Авангард» на сегодняшний день уступает по, по, по игровым качествам, уступает даже политехнике. Это действительно команда, которая, реальный уровень которой – это высшая лига. От, до речи, я в этом контексте хотел спросить, насколько сейчас уровень высшей лиги ну, может конкурировать и с Суперлигой. Суперлига крепко упала. Как бы так, своем Высшая лига тоже дуже сильно впала. Если можно сравнивать каких-то Суперлигу и Высшую лигу, то еще с такой натяжечкой можно сравнить сегодняшнюю суперлигу с прошлогодней высшей лиги. Да, в прошлом году действительно было несколько интересных команд. Были какие-то легионеры в двух командах, если я не ошибаюсь Союз баскету Кировоград были легионеры. Может быть, так, сходу, может быть, где-то еще, сейчас не вспомню сходу. Были интересные дубли БК Донецк, два дубля, который сейчас перебазировался в Паразот лидеры команды и, играл Гаверло, играл. и Гаверло. Да, да Гаверло и они сейчас играют, действительно был интересный чемпионат, но сейчас уровень очень сильно упал, действительно, высшей лиги, команда Золотой век, которая лидирует в чемпионате Украины высшей лиги, она очень-очень-очень сильно уступает любой команде из первой пятерки, шестерки, которая была в прошлом году. Ситуация, которая просто, фантастическая ситуация произошла на матче Авангарда. Я был на матче Авангарда-Золотой век, и такой ситуации никогда в жизни не видел. Последние минуты игры, там одно очко разница, и Авангард ведет в счете. Последний тайм-аут берут Золотой век, и главный тренер Авангарда Андрей Подковыров, он просто сидит. Тайм-аут идет, команда проводит тайм-аут без своего главного тренера. Давай так, как что, коротко, такие... Твой прогноз на кубок Украины, кин может быть, уврачующе то, что ты уже сказал. Ну химик, да, выглядит на сегодняшний день там на шаг впереди, чем чем будивельник, да, там, выражаясь покерной терминологией, у него у химика сильная рука, у химика рука сильнее, чем будивельника. Но как оно будет в финале четырех, ну если да, они встретятся, да, делаем оговорку. Ну все-таки это один матч и Бывают всякие баскетбольные факторы, там не пошел бросок, кто-то провалился в защите, кто-то встал кто кто кто кто не, кто не с той ноги, кто-то что-то, поэтому ну, просто вот сказать, что химик выиграет точно финал четырех, ну это неправильно, некорректно и, кстати говоря, и неуважительно. видео.